Bitcoin. Никто чего-то сегодня не спрашивал. Я включил, потому что, ну, знаете, когда спрашивали в семнадцатом году, спрашивает молодежь. Я помню, я про биткоин уже тринадцатый год, но это сегодня об этом не будем долго. Но в семнадцатом году это был хайп, бум, я где-то там в БГУ там поступал, и это вопросов о го, -го. То есть все, у кого ну, более-менее серьезных денег нет, те ищут ракету. Да? То есть никакие 7-10% или доходности фондового рынка то есть, то, что, скажем, там стоял, тут раздовольствовал полвечера, э, 100 долларов не сделают их миллионерами. Хочется. Соответственно, но ну, здесь, ну, в общем-то, мне кажется, или на удачу зарабатывают, или те, кто очень-очень глубоко в теме. Привел я вам проценты, 13 с чем-то тысяч, да. Понятно, что ничего из того, что я говорил до, таких доходностей не показало. Но при этом э, вот какой-то функции расчетные нет и не может быть вот там все сравнения которые приводятся в силу там я не специалист в этих технологиях скажу прямо да, но из той информации которую я там для себя какое количество транзакций может обработать система в час и там транзакции там, компании Visa оно отличается там, на пару порядков, то есть это долго вот, любой процессинг, то есть оно не только сейчас не может, оно и в будущем не сможет стать расчетным средством, вот, чтобы вот, там, быстро, мгновенно и многие, большое количество, те могли рассчитываться. За этим не стоит какого-то бизнеса. То, что этого мало, то, что это нужно ограниченное количество, их там может быть конечное число, да, этих биткоинов, плюс еще большое число уже потерянных кошельков и безвозвратно там никогда не вернутся, то, какое количество там мошенничества и всего, чего происходит, это поискать. То есть фондовый рынок значительно более зарегулирован. Но если вдруг кто-то хочет попытать счастье, то это как раз цены всегда очень неактуальны. Хоть я там вчера делал презентацию, соответственно, было на позавчера. Я понимал, вот это за неделю делать бесполезно. Если вы знаете, да, то там с начала года то 30, 40, 50, 60 перевалило, потом назад. Вот она, вот вся волатильность, там, да, 55 тысяч, сегодня уже не знаю сколько. Давно, уже достаточно давно, вот это я знаете что? Наложил GPTC. Это э, на OTC, такой внебиржевой рынок, то есть можно было купить инструмент вот так же через посредников, через брокеров там, и так далее, да, который привязан к биткоину. Да? Но там раньше была такая большая премия к стоимости чистых активов. То есть вы покупаете что-то, условно оболочку, которая там, вкладывается в биткоин. И у него от стоимости самого биткоина это коррелирует, но очень оторвано. Вот это желтенький график который вот здесь, вот видите, вот там вот два, два это такой там синий-зеленый, здесь плохо видно, да, сливаются. Но синий-зеленый почему? Только сейчас появился недавно там синенький, да, это вот в этом году на бирже Торонто зарегистрировали уже ETF на биткоин, вот с таким EBIT, там, у то, Торонто, да. То есть, в принципе, при желании, это я возвращаюсь к тому, что имея доступ Через какого-то посредника, вот инструментом фондового рынка, хотите золото, хотите биткоин, хотите недвижимость, хотите акции, облигации, что угодно можно купить.